Привет, любители психологии! Мы надеемся, что у вас все хорошо, и вы находите время для заботы о себе. А теперь давайте начнем. Депрессия – наиболее часто диагностируемое состояние психического здоровья. Но знаете ли вы, что термин «депрессия» может относиться к нескольким различным диагнозам? Депрессия проявляется в самых разных формах и влияет на каждого человека по-разному, что приводит к нескольким классификациям. С учетом этого давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных типов депрессии. Первый тип, серьезное депрессивное расстройство, клиническая депрессия. Серьезное депрессивное расстройство, иначе известное как клиническая депрессия, это депрессивное расстройство, характеризующееся постоянным плохим настроением, потери интереса к любимым занятиям и отсутствием мотивации для выполнения основных задач. Клиническая депрессия, наиболее распространенная форма депрессии, Поэтому, когда кто-то говорит, что у него диагностирована депрессия, он, скорее всего, имеет в виду это состояние. Некоторые из наиболее распространенных симптомов включают в себя ощущение низкой энергии в течение всего дня, даже если вы хорошо выспались, ощущение себя обузой для других или низкую самооценку, трудности с концентрацией внимания и принятием решений, слишком много или слишком мало сна, потерю интереса или удовольствия от занятий, особенно тех, которые вам обычно нравятся. Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве, а также значительную потерю или увеличение веса. Симптомы клинической депрессии должны присутствовать не менее двух недель, чтобы быть диагностированными. Второй тип ⁇ это стойкое депрессивное расстройство или дистемия. Стойкое депрессивное расстройство является депрессивным расстройством, подобным клинической депрессии, за исключением того, что оно длится долго. Симптомы стойкого депрессивного расстройства похожи на симптомы тяжелой депрессии, но часто меньше и не так интенсивны. Они включают в себя следующее – плохое настроение большую часть дня и почти каждый день, потеря удовольствия от некогда приятных вещей, значительное изменение веса или аппетита, бессонница или чрезмерный сон почти каждый день, физическое беспокойство или истощение, заметное для других, усталость или потеря энергии почти каждый день, проблемы с концентрацией внимания или принятием решений почти каждый день. Эти симптомы должны проявляться в течение как минимум двух лет, чтобы быть диагностированными. Третий тип ⁇ это биполярное расстройство. Биполярное расстройство ⁇ это группа расстройств настроения, при которых чередуются симптомы мании и депрессии. Биполярное расстройство имеет четыре различные классификации. Биполярное расстройство 1 ⁇ это когда человек колеблется между эпизодами мании и серьезными депрессивными эпизодами или испытывает их сочетание. Биполярное расстройство 2 ⁇ это когда человек колеблется между серьезными депрессивными и менее интенсивными маниакальными эпизодами, известными как гипомания. Романтические периоды повышенного и пониженного настроения при биполярном расстройстве часто непредсказуемы и иногда могут возникать одновременно в смешанных эпизодах. Эти эпизоды могут происходить в течение недель, месяцев или даже лет. Периоды мании или пики – это чрезмерное счастье, надежда и возбуждение, беспокойство, быстрая речь и плохая концентрация, составление грандиозных и нереалистичных планов. Становление более импульсивным, меньшая потребность во сне и отсутствие аппетита. Во время депрессивных периодов или минимумов у человека с биполярным расстройством может быть подавленное настроение, недостаток энергии, отсутствие удовольствия от того, что ему когда-то нравилось, проблемы с концентрацией внимания, неспособность испытывать удовольствие, проблемы с принятием решений, необходимость больше спать или неспособность спать. Изменения аппетита, которые заставляют вас терять или набирать вес, а также мысли о смерти или самоубийстве. Четвертый тип депрессии – это сезонное аффективное расстройство или печаль, обычно известная как зимняя хандра. Сезонное аффективное расстройство – это расстройство, при котором предсказуемо возникают серьезные депрессивные эпизоды, маниакальные эпизоды или и то и другое в определенное время года. Типичной закономерностью является возникновение серьезных депрессивных эпизодов в осенние или зимние месяцы, но в некоторых случаях они могут возникать весной и летом. Люди с сезонным эффективным расстройством, как правило, спят гораздо больше, чем обычно, и жаждут углеводов. У них также есть много обычных предупреждающих признаков депрессии, в том числе чувство грусти, раздражительности или безнадежности, меньше энергии, проблемы с концентрацией внимания, повышенный аппетит, повышенная изоляция и мысли о самоубийстве. Пятый тип – послеродовая депрессия. Послеродовая депрессия – это депрессивный эпизод, который поражает некоторых женщин в течение 4 недель 6 месяцев после родов. По данным клиники Майо, признаки и симптомы послеродовой депрессии могут включать подавленное настроение или сильные перепады настроения, трудности с общением с ребенком, ход от семьи и друзей, потеря аппетита или прием пищи намного больше обычного, неспособность спать, бессонницу или слишком много сна страх того, что вы плохая мать, чувство никчемности, стыда, вины или неадекватности, сильную тревогу и панические атаки, мысли о причинении вреда себе или своему ребенку. Шестой тип депрессии – это предменструальное дисфорическое расстройство или ПМС. ПМС – это необычное расстройство у женщин, которое начинается за неделю до начала менструации и проходит в течение первых нескольких дней менструации. Симптомы должны быть достаточно серьезными, чтобы повлечь нарушения в социальной деятельности на работе и в отношениях. Симптомы ПМС включают длительную раздражительность или гнев, которые могут повлиять на других людей, чувство печали или отчаяния или даже мысли о самоубийстве, припады настроения или частые слезы, отсутствие интереса к повседневной деятельности и отношениям, чувство потери контроля и физические симптомы, такие как судороги, вздутие живота, болезненность груди, головные боли и боли в суставах или мышцах. Седьмой тип – атипичная депрессия. Атипичная депрессия – это серьезный депрессивный эпизод, характеризующийся особенностями, которые необычны для других форм депрессии. Чаще всего ваше подавленное настроение значительно улучшается, когда вы слышите хорошие новости. Человек с атипичной депрессией может испытывать печаль или подавленное настроение большую часть дня, но улучшается, когда происходит что-то позитивное. Потеря удовольствия от некогда приятных вещей, значительное изменение веса или аппетита, бессонница или чрезмерный сон почти каждый день, чувство безнадежности или никчемности, или чрезмерной вины, проблемы с концентрацией внимания или принятием решений почти каждый день. Восьмой тип – психотическая депрессия. Психотическая депрессия – это подтип глубокой депрессии, которая возникает, когда тяжелое депрессивное заболевание включает в себя форму психоза. Психоз может принимать такие формы, как галлюцинации, видение или слышание вещей, которых нет, заблуждение, ложное убеждение или какой-либо другой разрыв с реальностью. Общие симптомы у пациентов с психотической депрессией включают возбуждение, беспокойство, ипохондрию, интеллектуальное нарушение, физическую неподвижность, вред или галлюцинации. Вы нашли это видео проницательным? Дайте нам знать в комментариях ниже. Теперь, когда вы знаете некоторые из различных типов депрессии, важно знать что с депрессией в любой форме может быть чрезвычайно трудно справиться. Если вы испытываете трудности, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту в области психологического здоровья. Общение с нужным человеком может помочь вернуть вам вашу жизнь в нужное русло. Обязательно оцените это видео и поделитесь им со всеми, кому, по вашему мнению, оно принесет пользу. Обязательно подпишитесь на наш канал и включите уведомления, чтобы следить за нашими загрузками. Большое спасибо за просмотр и будьте осторожны.